Всем привет, с вами Александр, нахожусь на пляже Янтарного, последний раз здесь был в мае месяце, было тоже так холодно, летом здесь так и не появился, хотя меня просили снять пляж Янтарного, холодно стало, где-то плюс 11 градусов, сегодня 18 сентября, какие волны! дней через пять будет тепло еще можно будет покупаться вот это да, вот это да размыло просто пляж здесь стояли зонтики Не думал, что до сюда доходит вода. Но штормит уже несколько дней. Как-то не холодно. Вот ветер сильный, но такого холода не ощущается. Море еще теплое. Видимо из-за этого. Весной было совсем холодно, очень был холодный ветер. Сейчас воду потрогаю. Ай! Да, вода нормальная. Градусов 17-18. Красиво, конечно, красиво. Низкие облачка. Конечно, в такую погоду у нас никто не лезет в море. Всем пока. С вами был Александр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.